Надо быть чуть более дальновидным, может быть даже, чем наши друзья и наши родственники. За, я себе однажды задала такой вопрос, когда меня отговаривали, а решат ли они мои вопросы когда-то, эти люди? «А купят ли они мне квартиру? А купят ли они моей дочери квартиру? А организуют ли они образование? А если что-то случится вдруг в моей жизни и появится какая-то финансовая необходимость, они выручат меня?» На все вопросы я давала себе ответ «нет». Поэтому прошло время, когда можно было быть финансово беспечным когда можно было на кого-то надеяться. Сейчас время, когда мы можем брать ответственность только на себя. И очень важный момент. Я встречаю, есть и в кругу моих друзей, которые до сих пор думают, что смена одного найма на другой кардинально изменит жизнь. Никогда смена одного найма на другой не изменит жизнь. Этого не произойдет. Изменение должно произойти в самой модели создания финансовых потоков. В самом понимании того, что нужно принять. Пройдет несколько лет, и отношение мира к сетевой, к сетевой индустрии изменится кардинально. Сейчас все идет к тому, давайте быть просто с открытым. Просто, даже не надо тут дальновидности. И посмотрим, что происходит. Мы живем в век активных цифровых технологий. Мы живем в век компьютеризации и великих перемен. И ни для кого не секрет, что грядут великие сокращения. Знают все и почувствовали уже все, но почему-то продолжают надеяться на найм. Меня, наверное, пронесет. Меня, наверное, оставят. В действительности, опять же, это просто дух времени. И это те следствия, какие тенденции сейчас. Все заменяют компьютеры, технологии. Получается, что многие люди становятся ненужными в своей профессии. Официальные данные экономического форума, прошедшего в 2017 году в августе в Сочи, через, в, течение, в течение 10 лет, 40% профессий будет упразднено. 40% профессий! Вы только представьте, скольким людям будет нужна Наша помощь, готовая модель бизнеса, наша рука, наша поддержка и методы создания благополучия своей семьи. И я уверена, что произойдет это не в течение 10 лет, а гораздо раньше мы будем чувствовать эти, вот эти перемены. И вот здесь о том, чтобы быть чуть более дальновидным. Потому что в этом мире преуспевают те, кто сегодня видит чуть дальше, тем, чем другие. Или желает видеть чуть дальше, чем другие. Поэтому сетевая индустрия, о чем написано в одном из номеров журнала Forbes, является самой привлекательной, самой безрисковой для каждого человека для создания своего бизнеса. Давайте искать такие факты. Давайте смотреть правде в лицо. Давайте идти в ногу со временем и осознать сейчас, может кто-то уже несколько лет в корпорации Фахоу, несколько лет в сетевой индустрии, но так и не прощупали этот бизнес, но так и не увидели его прелести, но так еще и ищем какие-то другие возможности. Как можно искать возможности от таких возможностей? Корпорация Фахоу является экспертом в области сетевого маркетинга. Корпорация Фахоу... Предана сетевой индустрии и в 72 странах мира ведет свой бизнес только именно в сетевой индустрии. В декабре 2017 года я представляла корпорацию Фахоу на 13-м международном форуме сетевого маркетинга в Пекине. 13 лет сетевого маркетинга в Пекине. Это вам ответ на то, кто говорят, что в Китае нет сетевого маркетинга. Есть. И еще какой? Есть. И корпорация Фахоу одна из немногих, которые легально, официально действуют на рынке Китайской Народной Республики. Это очень важный и яркий момент. И что я заметила? Во-первых, присутствуют представители налоговой инспекции, СМИ, самые крупные представительства, и очень многие производители. Вот вам еще одна сторона. Уже производители обращают на именно индустрию сетевую, как на метод продвижения своего продукта. Все больше, больше и больше. Давайте соединим две важные вещи. Сетевая индустрия – это метод создания бизнеса для каждого. Сегодня, вот сегодня, друзья наши, кто-то нам говорит, не, я этим заниматься не буду, этим он не знает чем. Нет, я этим заниматься не буду. Еще раньше можно сказать было, что его мнение, возможно, изменится. Однажды. Сейчас можно сказать, что его мнение изменится очень скоро. Не забудьте про него еще месяца через два, еще через некоторое время, а то его обязательно пригласит кто-нибудь другой в сетевую индустрию. Просто... Дойти до этого момента, когда он готов. Сегодня не готов, завтра произойдут обстоятельства, и он будет готов. Эта профессия нужна, и к ней нужно отнестись серьезно. Да, для успеха в бизнесе нужно видеть чуть дальше. Нужно видеть актуальность той индустрии, в которой мы с вами находимся. И очень важно выбрать актуальную сферу для бизнеса. Актуальная Сфера для бизнеса нам просто необходима каждому. Я думаю, что со мной согласится любой предприниматель традиционного бизнеса, актуальной сферы, насколько она нужна людям сейчас, насколько она нужна будет завтра. Сфера оздоровления, долголетия и омоложения – чемпион по актуальности среди всех тем. Это очень актуальная тема. Весь мир сейчас борется за долголетие, весь мир ищет методы продления жизни, весь мир ищет методы омоложения, чтобы люди как можно дольше оставались молодыми, красивыми, здоровыми. И эта тема актуальна и будет становиться еще еще более актуальной. Именно сфера долголетия, поддержания здоровья. И люди готовы инвестировать в эту тему они готовы действовать весь мир ищет а Китай нашел и начал искать уже 5000 лет назад тысяч лет назад начали искать методы долголетия и вот мы с вами сегодня имеем уникальную систему которая вообще традиционная китайская медицина уже признана всем миром и в нее как нам многие может быть из наших знакомых в нее нельзя верить или не верить о ней можно знать или не знать. Это разные вещи. Абсолютно. Но если традиционную китайскую медицину принял весь мир уже, и это единственная обоснованная система, которая помогает справиться с хроническими заболеваниями и продлить долголетие, и это признают врачи мира. Но неужели нам стоит в этом сомневаться? А неужели нам лишь, не лишний, лишний раз вообще нужно убедиться, наоборот, в том, в какой актуальной сфере мы ведем бизнес? Схема, прод... Система продления жизни. Что такое система вообще фахоу? Ведь это не просто пузырьки и баночки. Ведь это не просто как какой-то отдельный. Да вообще, это уникальнейшее, у нас с вами есть уникальное предложение, уникальная система, актуальная из актуальных. Это именно система синтез лучших методик традиционной китайской медицины. Здесь есть все для простого использования. Будет она пользоваться спросом? Обязательно и всегда. И чем образованнее будут становиться люди, чем больше они будут знать об этом, тем они больше будут искать именно такую систему. Поэтому мы находимся с вами... Во-первых, а корпорация «Фахоу» продолжает развитие, и мы находимся вместе с корпорацией «Фахоу». Мы единое целое, мы в актуальнейшей индустрии, с великолепным направлением, нужным, важным и с растущим своей важности. и будет расти обязательно. Вот они, две, два важных направления, которые обеспечивают уверенность каждому, кто об этом задумается, которые обеспечивают успех. Корпорация Фахоу является экспертом как в сетевой индустрии, так и экспертом в области оздоровления, в области системы здоровья. Иметь такого партнера каждому – это великая удача. Вести бизнес и развиваться с таким партнером – вот это уже путь к успеху. Конечно, очень важный момент в себе. Во-первых, признать, чего-то я еще не знаю в этом мире. Чего-то о сетевой индустрии, многого о корпорации Фахоу. Многого, потому что тот профессионализм, то глобальнейшее развитие, признание на мировом уровне, это те, те факты, просто факты, которые обеспечивают нам великолепное партнерство. В 2017 году... Э, свое начало получило грандиозное и грандиозное развитие получил проект великий проект стратегического назначения один пояс один путь Китая со многими странами, в частности с Россией, в области экономики, в области бизнеса, в области оздоровления. А это ли не на волне мы с вами успеха, дорогие друзья? И те, кто говорил раньше, Китай, фу, Китай, так может сказать только тот, кто был на китайском рынке ширпотребный и не видел другого Китая как изменились отношения, и это тоже быть в ногу со временем, да, гордиться, да, здорово, что даже наше правительство уже одной и другой страны нашли между собой единый путь развития. И мы с вами живем в России, а компания имеет свою родину в Китае и основание, международная корпорация. Вот оно еще одно веяние времени. И кто? Кто после этого смеет вселить нас в сомнения? Сомнения разрушают наш успех. Любое сомнение вредитель. Любой человек, который вам эти сомнения внедряет в любой области, тоже вредитель. Могу сказать абсолютно точно. Потому что сомнения мешают жить. Сомнения в сетевой индустрии. Ох, сейчас какое есть веяние, маленькое такое, но очень серьезное, Когда многие наши, наверняка ваши партнеры, и я это тоже слышала, говорят, ой, я устала от товарного бизнеса, устала, все. Буду заниматься бестоварным бизнесом. Скажи прямо, что ты будешь заниматься финансовой пирамидой. Потому что сетевой маркетинг в самом своем определении предполагает товар. И доход в сетевом маркетинге бывает только от продвижения продукции, товар, деньги. Поэтому, как...